лига 31 древненький аппарат но когда он покрашен качественно такого быть не должно почему-то качество а -а -а. полимерной окраски этого газогенератора на лицо Дорогие друзья, я снова рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня хочу показать вам вот такой образец. Это газогенератор Лига 31. Старичок попал нам, к нам на восстановление. И, в общем-то, заказчик этого проекта пожелал сделать максимальную и полную модернизацию этого газогенератора. В общем, это то, что я хочу вам показать. Вот в таком виде аппарат к нам попал. Ну и позже я покажу, что мы сделаем из него. Аппарат попал к нам достаточно в плачевном состоянии. Я еще не знаю, что творится с его электролизером, но то, что видно сейчас, а, уже дает а, некоторое представление о его состоянии. Самое главное, что аппарат к нам попал почему-то без нижней крышки. Крышка отсутствует. Ну, я думаю, это не проблема. Мы сделаем новую. А также, как и произведем замену всей электри... электронной электрической части, управляющей процессом электролиза, сюда будет установлен наш а, электронный блок управления ну и далее вы сможете увидеть как это будет работать так, ну вот мы установили а, газогенератор в пресс для того, чтобы можно было бы сжать электролизер и вытащить его из корпуса ну вот я обратил внимание, что вот здесь большая беда прокладки, было, по всей видимости случилось какое-то замыкание по какой-то причине и часть прокладок электролизера просто сгорела. Потому что вот здесь, можете увидеть, должно быть приблизительно вот так. А у нас здесь в этом месте прокладки все сгоревшие. Поэтому мы будем после очистки, после разбора и очистки всех пластин электролизера, мы будем изготавливать новые прокладки для этого электролизера для того, чтобы заменить сгоревшие. Да, электролизер, конечно, газогенератор повидал в своей жизни очень много. Ну, я думаю, что это просто либо процесс, э, это случилось в процессе неправильного ремонта, неправильно проведенного ремонта, либо крайне неправильной эксплуатации газогенератора. Ну вот мы извлекли корпус, разделили, вернее, корпус и электролизер. Дальше нам предстоит полностью разобрать электролизер, очистить, промыть пластины и заменить сгоревшие прокладки. Собрать все это заново и заняться электроникой.